Здравствуйте, меня зовут Галина Пятко, мне 53 года. Я сама с Украины, приехала в Москву на заработки. По образованию я воспитатель, не имею высшее образование, закончила курсы продавцов, также умею работала продавцом, имела когда-то свой маленький бизнес, ну а сейчас Приехала в Москву, сначала работала няня, а потом стала работать, перешла на квартиру, стала убирать квартиры. До определенного момента, пять лет назад, я была в такой ЖП, как мы сейчас называем, жизнь прекрасна, но это было вообще не прекрасно. Я себя довела до такой, до ручки, можно сказать, мне было уже неинтересно жить. Но случайно я попала дома еще на тренинг, как стать счастливой. И вот с того момента я вдруг поняла, что жизнь можно изменить. И можно, можно изменить. Но тогда я не понимала, как ее можно изменить. Но начала заниматься, читать книги, тренинги, саморазвитием заниматься. Начала искать тренеров, где можно заниматься, ставить цели. Но опять же я ходила по, как по лабиринту, заблудившись. Я не знала, что делать, как делать. Что-то делаешь, потом возникает страх, который тебя не пускает, и ты опять же возвращаешься, ну, можно сказать, в начальную точку, ну, не совсем, конечно, в начальную, но выхода из лабиринта этого, ну, можно так сказать, не было. И вдруг я случайно, не помню, или на почту мне пришло, или же в Ютубе я услышала Лену. Мне она зацепила. Я стала с ней заниматься, занималась мне бесплатно, я слушала ее тренинги, стала слушать платные. Хорошо помню, что я слушала отрывания от Эгрегора Бедности и подключение к Эгрегору Богатства. Этот тренинг я помню оплачивала. Но когда мы подошли к отношениям, я решила, что это мне не надо. Но это было не просто решение. Я убегала от отношений. Я считала, что для меня отношения все закончены. Я не умею их строить, зачем они мне нужны. И так я потеряла Лену. Но я очень хорошо запомнила ее фамилию. Почему-то так вот глубоко она мне засела. И запомнила то выражение, что когда она сказала, взрослым детям помогать нельзя, вы перекрываете им финансовый поток. Нельзя помогать взрослым детям, я привыкла всем помогать, кроме себя, я привыкла всех, ну, когда у меня пошли деньги, пошел заработок, мне вдруг захотелось, да, я тратила это на обучение, да, я искала выход, но выхода не было, я вот блуждала, искала дверь, дверь значит, вроде бы начинала открываться, а опять закрывалась. И вот полтора года назад я вдруг опять вспомнила оленей. И стала все чаще и чаще о ней думать. И вдруг, не помню, или в ютубе я ее нашла, или на почте нашла, или пришло мне сообщение на почту. И я опять услышала ее. И опять она мне вот стала интересна. И она предложила игру «Мне можно все». Ну, игра, игра, это в моем понятии игра. Это какие-то фишечки, какие-то указания, что-то тебе, ты какие-то там... Тебе какие-то задания дают, ты их решаешь, но я представляла это, это так, игру, но оказалось совершенно по-другому. Игра оказалась совершенно глубже, намного глубже, чем я думала. Сначала для меня это было непонятно, но то, что Лена говорила, под каким углом она это все давала, это было ну, невероятно. Э -э ну игру я естественно оплатила все люблю делать по максимуму мне захотелось иметь эту игру не просто в записи мне захотелось и попасть к ней на консультацию и интуитивно я думала что вот как я ее услышу так ей будет дальше стоит ли мне туда идти дальше не стоит идти коучинг дальше я даже не представляла но когда я побеседовала с Леной вроде бы говорили мы ни о чем но в то же время мне захотелось двигаться дальше Какая-то вот сила, какая-то мощь, которую какое-то притяжение эта женщина для меня тогда сыграла роль. И я пошла в 6 тренинг «Шесть шагов счастливой жизни», затем пошла в коучинг, денег на коучинг я не представляла, где я могу найти. Как раз после Нового года ну, надо было оплатить, но ну, деньги нашли, деньги пришли, и так они пришли легко, даже незаметно, что я с радостью нашла, как это все оплатить. Но опять же в коучинг я шла, слушала, вроде бы говорит она то, что ты знаешь, и в то же время то, что ты не знаешь. То, что ты видишь, и то, что время ты не видишь. Но опять же это было своеобразно, непонятно, но интересно. Главное, что было интересно, и ты двигался, с радостью слушал ее тренинги, и вдруг начал говорить о себе то, что писать, вернее о себе то, что, ну да, ты мог это рассказать, но под другим углом, ты не просто рассказал и все. Ты вдруг находил, для чего эта ситуация у тебя в жизни случилась, о чем она говорит, что ты должен пока увидеть, как ты должен был изменить, как можно изменить эту ситуацию, чтобы двигаться дальше. дальше что это, Когда ты вдруг находил ответы на то, что зачем эта ситуация в этой жизни была дана, у тебя появлялась какая-то мощь, какая-то сила, и ты начинал двигаться. Когда ты находил ответ на вопрос «Зачем?», у тебя появлялась какая-то мощь, какая-то сила, чтобы двигаться дальше, появлялась какая-то энергия, и жизнь вдруг начала расцветать разноцветными красками. Такое ощущение, что ты находишься в поле, и вдруг цветочки постепенно начинают разноцветными цветами распускаться. По окончанию Коучинга я стала прорабатывать деньги. Отношения меня опять же не волновали, меня волновали деньги. И когда мы, я пошла к лени на консультацию, но ну, я не могу проработать. Я понимаю, что я где-то стала и не могу двинуться дальше. И когда Лена мне задала простой вопрос, зачем, ну что я должна сделать для этого, я вдруг ответила, а, а у меня все получится. я Мне стоит только взять ответственность на себя. Я сама от себя не ожидала этот вопрос вернее, этот ответ, что я вот так могу. Не знаю, как служить дальше, но когда мы стали на консультации говорить, что мне интересно, я стала рассказывать Лене о той мечте. Ну, мечта нереальна для меня в тот момент, да и сейчас возможно, но даже сейчас я не я верю, в то, что она реальна. А тогда для меня было это настолько нереально, но э, я и рассказала, о чем я мечтаю. И Лена ну, говорю, у меня нет денег на отеле, у меня нет денег ни знакомых, ни друзей, ничего, я не смогу, у меня нет той власти, на то, что я могу как-то изменить, но я хочу так-то и так-то. Лена мне сказала, можно пойти по-другому, можно сделать вот по минимуму, сейчас так, но почему-то рассматриваешь только свой отель, почему ты не рассматриваешь все побережье Азовского моря. И я вдруг посмотрела по-другому. Да, я просто сейчас, нереально для меня туристический бизнес, но как это все отладить, наладить там? Но для меня стало вдруг реально, что это можно изменить, можно начать. Это деньги, это инвестиции, которые можно вложить в это в Азовское море и получить то же самое, вернее, даже получить лучше, сделать, чем это делать курорты на других, других странах. Затем я пошла... Но сначала я после консультации была такая вся в драйве, но я ждала результата. Результаты, конечно, завтра не получилось. Да, я все решила для меня, и все нет, не работает. Ведь результата-то нет. Но когда я отпустила ситуацию с результатом, я стала просто жить, ну, как и есть, процессом наслаждаться, и вдруг поняла, что у меня начало меняться, у меня пошли деньги. У меня начали появляться работы, неоткуда, но как-то так я стала записывать, и вдруг обратила внимание, что доход мой, можно сказать, два раза увеличился, и стал постепенно каждый месяц я обратила внимание, что он опять увеличивается. Я, конечно, наверное, можно и больше, но я дошла в этой работе, профессии до потолка. Открывать свой клининг мне это не интересно. Да и другая сторона, ну нет, я просто это не мое. Но мне стало интересно, что это работает. Я пошла на следующий тренинг, который, как Лена, опять же, отношения с деньгами, мужчины, мужчины и деньги, говорят женщине, да. Я сейчас работаю над этим, работаю над... Те, выполняю те практики, которые Леночка рекомендует там. И так интересно все, все происходит. Ты понимаешь, что практики практиками, но ты меняешься. Ты вдруг стал замечать в зеркале, что ты красивая женщина, ты вдруг захотел изменить свой, ты вдруг захотел путешествовать, ты вдруг захотел не только на учебу тратить, ты вдруг захотел какие-то делать себе маленькие подарочки, что-то разрешать. Да, еще не все и разрешаю, да, еще мне еще работать работать над этим. Но тем не менее, это стало настолько приятно, ты вдруг понимаешь, что тебе хочется жизни, тебе хочется э, жить, тебе хочется. Тебе стало интересно жить не просто жить, а стало интересно жить что-то новое и я перестала бояться жизни. Если раньше, да, я могла, я не говорю, что я слабая женщина, я сильная женщина. И если мне надо, особенно когда такая экстренная ситуация, я всегда готова идти вперед, не задумываясь. Я тогда вот вперед и все. Но когда вот просто в любом, вот наслаждаться моментом данным, я не умела. И сейчас я этому научилась, я учусь этому. Я пошла в следующий тренинг как муще, как «Ключи женской мудрости». Это тренинг для меня самый сложный, потому что это тренинг отношения мужчины и женщины, отношения, которые, ну, я считала, для меня не важны. Оказалось важны, и у меня вдруг появилось желание обрести семью. Да, у меня есть взрослый сын, но мужчина рядом, который бы любил меня, и которого бы любила я, и которого бы понимал меня и понимала я его, нет, я это очень хочу иметь. И который мужчина не просто мужчина, который я в драйве. Он драит сильный мужчина рядом, не слабый, сильный мужчина. Я этого очень хочу. И я настолько.. Я этот тренинг прохожу. Ну, тяжело мне дается, но каждую ступеньку, которую я преодолеваю, это для меня очень важная ступенька. Это ступенька, которая меняет мою жизнь, меняет меня внутри. У меня, появились, у меня появилось желание двигаться вперед, желание менять себя. Мне стало интересно жить. Я, тем более я пошла я приобретала в Лены вибрационки, которые подстроены под меня, которая работает ночью, я их слушаю. Я стала, перестала чувствовать себя закованным в какие-то цепи внутри себя сжатой, я, я перестала бояться людей, перестала бояться себя самой. Я учусь, мне нравится познавать себя. И когда я пошла в тренинг, не в тренинг, а на вибрационке, мне было очень интересно как. Все происходит не знаю я не знаю как это работает но знаю что это работает я настолько знаю и уверена что это работает тем более если бы вы видели мое видео год назад и сейчас видео это разные женщины такое ощущение что женщины которые ну небо и земля я не могу это объяснить я настолько благодарны леночке по-другому я не могу ее назвать за ее труд, за ее умение быть путеводителем, не указателем, а именно путеводителем, за э, подсказки, те, что она дает, вернее, направление, которое она показывает. Ты волен выбирать это направление, прямо идти, пойти в обход, но тем не менее, постепенно двигаясь вперед, ты радуешься жизни, ты учишься жить по-новому. И я благодарна Диме, который создал для нас комнату, который вот сейчас, я не знаю, как отправить видео, но он смонтирует, я думаю. Я благодарна ему. Его работы не видно, но она так чувствуется. Я очень благодарна своим девчонкам, которые находятся в чате, которые душой, души, мне кажется, наши, одна душа на всех. Мы очень созвучны, мы понимаем, о чем мы говорим. И если я как хочу поделиться, я это могу рассказать в чате, они меня поймут. Потому что у каждого та же самая проблема, не проблема, а то же самое чувствую. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо. Я рада буду, если кто-то услышит, я душа будет готова двигаться дальше. Это вы получите колоссальное удовольствие для себя. Стать счастливой? Спасибо. Спасибо, Верочка. Я буду двигаться с тобой дальше.